Вот он, ястреб. А, ты Пидорас. Номер дома поставь, где Как ты его поймал-то? В сеть? С утра, блядь. Я, блядь, ту сеть на поставил, понял, птиц выставил, но эту растягиваю. Блядь, птицы клещется, ничего понять не могу. Вроде кошки не было. Блядь, послушал, они опять бьются, блядь, понял? Подхожу он, пидорас, сидит, блядь, вниз, вниз захуярился. Ну вот так вот, мотнулся и лежит просто, обалдеет нахуй. Ну я аккуратненько взял, пошел с ним. А сюда посадил, сука, он на меня, блядь, кидаться начал когел. Наверное, понял, что к чему. Вчера две синицы дал ему, он сожрал, сука, махом А сегодня, думаю, хуй ты соси, блядь. А сегодня, кстати, даже синица не ловилась. Да синиц жалко все равно. Одну От, поймал. ему. Одну синицу поймал. И сегодня птица, видать, смена погоды. Она даже... Знаешь, то два раза семечки сыпишь в день, понял, да? да? А это сегодня, блядь, что вчера дал, половина целая, понял? Птицы, погода тоже чувствует. Она ей сегодня не улетит, никуда. Перепады вот эти, блядь. Я сейчас вот сюда в мешочек вот этот положу, если он у тебя вылетит в машине, смотри, к он не въехай, блядь. Он голодный, блядь. Да сейчас отпустим. Да он может и два дня без... И я ему воды не давал, вообще нахуй. Он же двое суток без воды сидит. Ну, Воды-то надо дать. Ну пошел он нахуй, я что делать с него хотел сделать. Синиц пугать. Ну вот отпустим. Но ведь ему селфи нравится, блядь. Тащится, блядь. Самка, наверное. Я тебе говорю, прошлый год был, у него грудь... Он маленько не такой был, у него грудь такая, фе... это... Кофейная была, блядь. А его это более, это крапинками идет, понял? Uh -huh. вот у этого были крапинки, но они на, на кофейном фоне, а у этого на белом. И башка у него, видишь, какая какой-то такой цвет. -то. Ну, старая уже, наверное. Все? Давай, вылавливать. Будем блядь. выпускать. Только не тут. Сейчас вечером пидорас опять какой-то заорал, блядь, но не было, блядь. Э, ты мне только не развернись, сука. Ты видишь, сука, козел? О, блять видал? Пидор вонючий. Да он хули маленький так-то. Просто с виду здоровый. А так, как меньше голуби. Нет, тут вот крупнее я был. А человек, ты говоришь, ногти, ну нихуя, у него них тут нету пил таких. Ты говоришь, пилы, блядь, у них тут. А острые да я тебе про большого говорю Не, а у них, говорит, вот тут споры же, да? Он нет, может рассечь, да? Да ну-ка кишку. Самка, наверное, нет.